здравствуйте друзья с вами сегодня в эфире снова геннадий половинкин я хочу вам рассказать о том что мы с моим партнером татьяной дмитриевой открыли онлайн-школу мастерская успеха обучение в нашей школе разбито на несколько этапов на начальном этапе мы даем знания необходимые для элементарного оформления своих аккаунтов в социальных сетях Начальные знания по использованию мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram, мессенджер Facebook, Messenger, ВКонтакте. Мы даем начальные знания, как нужно работать с фото- и видеоредакторами, как снимать видео, как, используя видеохостинг YouTube, продвигать себя в интернете, как открыть свой YouTube-канал, как выходить в прямые эфиры в этих же сетях, начиная с ютуба, заканчивая инстаграмом. Рассказываем о копирайтинге. Даем начальные знания для того, чтобы желающие смогли оформлять свои посты уникальными картинками. Учим, как эти картинки создавать в редакторах, таких как канва, PowerPoint, Учим использованию фотошопа. Обучаем работе в видеоредакторах, таких как камтазия. Премьеры про и других различных онлайн-видеоредакторов. Вторая ступень нашего обучения это более углубленные знания для того, чтобы успешно развивать свой бизнес в сети. И во время уже второй ступени обучения наши обучающие непосредственно будут участвовать в бизнесе. Мы будем их вести, консультировать и помогать, строить и выстраивать свое развитие в сети. С вами был Геннадий Половинкин, автор и наставник онлайн школы Мастерская Успеха. Подписывайтесь на мой канал и до встречи у нас на занятиях в нашей онлайн школе.